всем привет соглашусь что уже не одна тысяча роликов снято про сигнализаторы поклевки в интернете я и сам уже делал неоднократно такие ролики но вот сегодня хочу вам показать как изготовить вот такой вот сигнализатор поклевки плюс его в том что он легко крепится на любую стоечку и жестко здесь сидит еще плюс он не ударяется об нее как это многие делают. И также он получается как антиветер. У него вот эта вот часть регулируется. То есть можно регулировать натяжение лески и там, скажем так, силу поклевки. Ну и также вот эта вот рогаточка вставляется просто в леску и вам уже не надо сильно заморачиваться. Просто продели леску и он будет на ней висеть. Также этот сигнализатор можно использовать легко ночью. Вот в этот контейнер. Можно вставлять хоть светлячок, хоть вот как в моем случае это от зажигалки фонарик. То есть я вот так вот смотал это все дело изолентой и поставил пластиночку такую вот под бутылки. То есть когда ее достаешь, он светится. Его спокойно туда вкладываете на ночь, закручиваете. И вот как видите, он светится. После рыбалочки также открутили. Светлячок также будет светить хорошо. Открутили, ставили обратно пластинку. И положили туда же опять в контейнер. Если кто-то не видел, как я делаю такие контейнеры, посмотрите, у меня на канале есть видео с подробным обзором, как это изготовить. Все делается очень просто, поэтому видео будет без лишних комментариев. Ну что, погнали! Let's we'll right go. おやすみなさい。 вот примерно вот так вот он будет светиться в темноте ну если соответственно будет белый фонарик то будет светиться ярче у меня просто синий общая длина получилась 30 сантиметров специально не стал писать и говорить размеры, потому что дело все произвольно из того, что у меня попалось под руку. Поэтому я думаю, тут каждый уже может подобрать под себя самые материалы. Скажем так, вот это вот у меня пластмасса получилась довольно мягкая. Пришлось вот здесь вот резиночкой подтянуть, чтобы она жестко сидела на стоечке. Также вот эта вот пористая резина при разрезе получилась щелка. Здесь пришлось кусочек камеры также накрутить. Зато теперь все жестко и надежно. Так что, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите, что в комментариях подписывайтесь на мой канал если кому-то интересно тема самоделок рыболовных всем спасибо за просмотр и всем пока